А, добрый день. У нас сегодня день Мы посвятили тренировку адверсивному вкладу. Работа ножом как лезвием от себя, так и к себе. Ну, в основном мы используем лезвие от себя. То есть классические. Сейчас покажем вам несколько движений и действий. Мы народ, мы народ, победитель Будем резать друг друга. А вы то есть, первое, выхватывая нож, соответственно, обозначаем кружок, по которому мы можем наносить удары, то есть сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, и даже с выгиба сюда. То есть, вот он у нас. Если мы либо развернем корпус, либо переставим ножку, соответственно, мы можем бить уже и в эту часть. То есть, сюда мы гнуть спину не можем и бить не можем. Вот у нас последний удар. Здесь можем выгнуть. Здесь уже нам надо корпус наш развернуть. Мы уже продолжить, соответственно, здесь таким вот образом. Сейчас найдем какую-нибудь жертву. Вот. На которой будем показывать <связать> что-нибудь. То есть первое, что мы сегодня да, делали, это... То есть, нет, стой, стой, стой, стой, стой, стой, не надо, я все буду просить. То есть первое обозначение удара, то есть удар в область шеи, Удар в область печени, соответственно. -то, -то, то есть отсюда нанесение удара. То есть все, выхватывание прошло. ножа без замаха, без хода, сразу удар вниз. И сегодня мы отрабатываем, соответственно, все стоп-движения, которые у нас при этом возникали. То есть как при этом тоже хватит мы затронем, так, собственно, и при этом хватит. То есть, первое это блоки, вот этой рукой сначала, то есть блок стандартно, то есть, смотрите. То есть, осуществляется движение, удар, не-не-не, сначала сюда, просто стоп-движение, да. То есть, стоп-движение, вот оно случилось, то есть, мы, соответственно, у нас открыто для этого печень, То есть, мы сейчас можем нанести удар, соответственно, вниз, в печень, упершись в него. Следующее движение. Мы заходили пойти дальше в шею, остановились, не захотели мы уходить в печень. Делаем сдергивание и возвращаем нож назад. Соответственно, под удар нож мы можем как-то напрямить, сдергивание сделать с возвращением. Так, ну и просто там, просто вернуть. Можем уйти сюда, можем сюда. Можем отсюда, опять же, по издергиванию. Нож также развернуть на колющий Если нам именно колющий нужен, Не хотим мы резать его, а именно колоть То есть это уже это самое Так, это рука Если блок мы попали на этой руке Сначала возьму низкий блок Смотрите, блок вас встретил Вот в таком вот положении И вы уперлись Все, что вам, мы здесь сейчас тоже разобрали Надо сделать, это наш локоть Перебросить выше его локтя Соответственно Показываем стоп уже не стоп. Видите, да? Опять блок. Блок столкнулись. Уже не столкнулись. То есть, чем сильнее мы тут уперлись, тем веселее закинутый локоть наверх. То есть мне нужно его поднять. Он уповелся сюда. Понятно, да? Но то же самое, опять же, с этого блока. Если смотрите, блок либо здесь, либо здесь, но высоко. То есть, соответственно, здесь локоть, что здесь вы уже не задерете, здесь тоже уже локоть никуда задирать не надо. Вы можете уйти как вниз, да, но можете отсюда, например, если у вас лезвие с этой стороны, ну, соответственно, хват будет вообще железной руки. Если с этой, то же самое с подхватом, с заходом под вот эту вот руку, соответственно, колющий удар уже наносите отсюда. То есть заблокировались и нанесли уже отсюда удары. Сюда, потому что отсюда заходить сюда безопасно рука его остается там, под эту руку блокирующий человек так удобно стоит я его даже чуть подразвернуть могу сюда забрать и уже вернуть сюда руку с укола вот. ну, все просто, но продолжим дальше а стоечка ножичек здесь у нас есть минус поджатая наша дистанция потому что здесь мы уже себя не защищаем, вот как здесь на дистанции да? можем защищать. Здесь уже эта дистанция у нас соответственно меньше. Ему наш атаковать проще. Поэтому смотрите обязательно со смещением в сторону показываю несколько комбинационную, комбинационную работу. Вот так вот в правильную сторону. вот возьми. Смотрите, первое это сбивка с уходом. Наверное да, не снял. Снял, но ракурс ты меня закрыл. Медленно. Сейчас потом покажу. То есть осуществляется я иду работаю. Отшляется сбивка с уходом я могу контроль руки сделать поэтому при сбивке сюда с ходом медленно то есть это просто ошляется удар в руку с целью отклонения причем я отклонить ее могу и сюда отклонить могу и сюда и нанести удар как с блоком так и без блока то есть можно это сделать короткое без блока на выходе также есть более короткое исполнение это просто подрез руки причем как в одну, так и в другую сторону То есть медленно Я лезвие, атаку ножа Меняя в любую сторону Ну, венозную часть мне, конечно, выгоднее Отсюда подрезать, нежели Внешнюю Ну, тем не менее, то есть в любой части То есть я работаю Я могу этот подрез Осуществлять Вот, есть Куча связочек Которые, ну, показывать нам бесполезно Вы их все не запомните так сходу уже с передвижением, Ну с руку просто покажу то есть вход с удара например сюда удар можно правда, и сюда носить без разницы с, удара с подрезом на выкинутую подбородок руку и уже ударом туда заковано то есть в принципе выкидываю руку даже не с целью нокаутов подбородок некоторые хватают, удерживают чтобы не убежал а здесь даже с целью просто защиты своей, чтобы вас тупо не напаутировали, не, без ножа, у чтобы вас тупо не напаутировали, не надо сейчас еще спать. тупо, просто выкинуть в эту зону уже это самое, то есть разворот, ну, выкинуть с развороту. руку. Понятно, да? До новых встреч, дорогие ножевики, не речьте людей на улицах, а речьте их в залах. А, рекомендую дома отдельно это упражнение Которое мы сейчас разбирали упражнение. Разбирать каким образом На любое движение, что этим хватом Что этим хватом На любое стоп-движение у вас, когда вы работаете Медленно с кем-то Каждый раз, когда вы куда-то уперлись Или у вас рука где-то остановилась Вам автоматом должно вылетать следующее движение Соответственно, также вы отрабатываете, что этим хватом, вот этой рукой, например, блок уперлись, раз, не-не-не, блок там под нож, раз, уперлись, отработали. Медленно, тут не быстро, тут люди даже ногах к ноге встают, чтобы не было этой беготни, то есть медленно работайте. Везде, где уперлись, сюда, то же самое этим хватом. Все стандартные у нас отрабатываем блоки, которые там каратисты используют, ну, обычный стандартный блок на укол, раз, этой рукой. То есть, смотрите, медленно Ну вводи руку, сбивай ее Сбивай до конца Смотрите, человек сам фактически Выводит вам руку отсюда На прямую линию в шею То есть медленно рукой Видите, да, то есть куда бы вы не уперлись Ваша задача сразу отработать То есть вариант, чтобы вы уперлись Сработали, уперлись, сработали Уперлись, туда сработали, неважно Подняли локоть Чтобы вы не останавливались И шли смело, то есть Нож там выхватили, взяли в позицию, и уже там нашли, смотрите, куда, какое движение, где, либо там выхватили в руку, То есть не важно, чтобы вы уже наметили для себя продолжение. Все, работаем!